Всех приветствую на своем канале, в сегодняшнем видеообзоре хочу показать вам вот такой вот наборчик совы с плюшки. Состоит наборчик из шапочки совы и вот такого замечательного шарфика, однотонного, с бубончиками. Шарфик я вязала спицами, шапочку я вязала крючком номер 4, использовала пряжу я Бонита от фирмы в двойную ниточку, вязала столбиками без накида. Использовала пряжу двух цветов, серого и розового, также у меня связаны вот такие вот глазки из беленькой пряжи, пряжу я взяла на глазки акриловую, более тоньше, вязала тем же самым крючком, то есть оно у меня более такое тоньше, вязка довольно-таки плотненькая. И вот такой замечательный носик. Ушки у меня с кисточками. Вязала я обычные днище из столбиков без накида, кругами, гуруми. Затем делала плавный переход. И вывязала высоту, то есть глубину нашей шапочки. Связала затем ушки и прицепила вот такие вот жгутики. Ссылочку на шарфик я вам оставлю под этим видео. Единственное, что я не вывязывала на нем сову, как у меня в видео уроке. Просто делала вот такой вот однотонный шарфик. И на бубончиках сделала акцент вот этих вот цветов, которые есть на шапочке, то есть серые и беленькие глазки. Глазки я сделала вышивку, реснички вот такие замечательные. Вот. И за основу шапочки я взяла шапочку-кошечку, единственное, что делала меньше диаметр головы, то есть наборчик у меня рассчитан на годовалую девочку многодовалого ребенка, вот она, мое днище такое вот, начинается с кольцами гуруми и вывязывается столбиками обычный кружочек. Ушки я сделала с помощью прибавок по бокам. То есть просто сделала такое же, такое же кольцо мигуруми. в него 5 столбиков и делала прибавки по бокам. То есть, благодаря этому у меня получились вот такие вот треугольнички. Вот на ссылочку на. Шапочку кошечка я вам оставлю под этим видео, благодаря ему вы сможете связать вот такую вот шапочку сову, только уменьшите в диаметре или же вяжете на нужный вам размерчик. И точно так же ссылочку на шарфик обязательно, конечно же, оставлю в комментариях. И кому понравилось, обязательно ставьте лайки, э, оставляйте комментарии, чем смогу, тем помогу, кто захочет связать, я думаю, что здесь ничего сложного для вас не должно быть, поэтому обязательно не забывайте подписываться на мой канал, всем пока-пока!